Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тема Владимир Николаевич Тюняев и канал Техногон, где мы продолжаем говорить об антеннах семейства Нейтроник Рассматриваем, когда они были созданы, как, рассматриваем все доказательства. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Владимир Николаевич, вот мы с вами дошли до 2003 года. Угу. Вот, Насколько я знаю, было крупное австрийское исследование. В 2003 году наши партнеры в Австрии, хотели провести исследование и вообще подтвердить эффективность вот той технологии, которую мы назвали средства защиты от электромагнитных излучений. У нас даже есть письмо, которое через таможню мы отправили партию нейтроников в Австрию. Это была клиника Святого Йоханнеса, и в этой клинике было проведено исследование, причем исследования проводились клинические, набирались добровольцы, причем это из военных, как положено по методике проведения клинических испытаний. Это люди должны быть от 20 до 30 лет, потому что у них наиболее здоровый организм и только мужчины. Mm -hmm. Это в принципе по всем регламентам положено проводить испытания на мужчинах, потому что у женщин много аспектов, от месячных там, и так далее, и так далее. Mm -hmm. изменений в организме происходит. Провели исследования, причем двойным слепым методом. Испытуемые не знали, что они вообще делают. Им давали один телефон без нейтроника, вторая группа власть с нейтроником, и третья группа ⁇ это контрольные группы, как положено. Никто не знал, у кого чего есть, где установлена защита, где у нас не установлена. И по изменению кардиограммы, по изменению давления, по изменению вегетативно-резонансному тестированию, uh -huh. смотрели насколько меняется вообще функциональное состояние организма. В итоге, вот, проведение этих клинических испытаний сделали отчет, что нейтроник Мг03 на СВЧ-излучателе, которым является телефон или смартфон, способствует снижению. Нагрузки, то есть стресс-фактора, как мы называем, или нагрузки на нервную систему. Мы получили отчет большой, такой красивый, где все данные приведены, таблицы по проведению этого исследования. Что еще раз подтвердило, что наше теоретическое предположение о том, что данное устройство будет эффективно, оно имеет место быть. Несколько испытаний таких было проведено, и еще раз мы подтвердили, что нейтроник, имеет первую безопасность, вторую эффективность. А на самом деле, вообще проведение клинических испытаний для технических устройств вообще не предусмотрено, mm -hmm. на самом деле. Но мы пошли на это, и в нашу копилку вот попало клиническое испытание. Mm -hmm. Хотя мы клинические испытания, мы об этом будем говорить дальше, проводили на других устройствах, mm -hmm. которые требуют как раз проверки их на безопасность, безвредность, далее на эффективность. Вот в данном случае нейтроник это... Антенна пассивная. Ни одна из компаний, производящих антенны, не проводит клинические испытания. Uh -huh. А мы проводили, я думаю, что даже на тот год, 2003, мы уже провели наверное, около десятка испытаний, подтверждающих эффективность. Ну вот, потому как надо было доказывать, что это не простая наклейка, не простая бумажка, а это эффективное устройство. Владимир Николаевич, в этом же году вы получили, ну, центр Волком получил аттестацию, да, аккредитацию, то есть да. в качестве чего и как это было? Мы как раз проверяли эффективность, в том числе и в лаборатории центра Сан-Петернадзора Российской Федерации, в лаборатории, которой возглавлял Стерликов Александр Васильевич. Мы договорились провести испытания как раз вот в их лаборатории. Они имеют аккредитацию разрешения подготовленных специалистов ведущих специалистов в области измерения электромагнитных полей мы посчитали что войдя в эту аккредитацию то есть получив аккредитацию мы будем проводить те же самые исследования и уже ну как бы сертифицированной лаборатории. Мы подали документы, прошли аккредитацию, обучились, потом переучивались, ездили вот наши сотрудники, и я в том числе на переподготовку по измерениям электромагнитных полей. Именно измерения на рабочих местах и вот там, где находятся все источники. В том числе, ну, если сказать, вот я был экспертом как раз, когда мы аккредитовались. И уже вот у нас есть в Жуковском многие закрытые предприятия, которые занимаются ну, теми же СВЧ-источниками. И вот мы там проводили измерения на рабочих местах и показывали, как наше устройство эффективно работают, в том числе. Поэтому вот эта работа нам позволила как бы войти в эту область измерений, стандартизации, которая присутствует вот в области измерительной техники, в области... Допустимых уровней. Сегодня обычно задают вопрос, можно ли в бытовых условиях измерять каким-то простым прибором. Я уже много раз говорил, писал, отвечал: что уважаемые друзья, это нужны. Подготовленные специалисты, специальные устройства, ну, дорогие. измерительные, дорогие, которые и, и даже те дорогие, как то P331, P350 и, и прочие измерители их много, а P319 первые большие такие ящики были. И они уже имеют погрешности в 30 процентов до 30 процентов. А вы в домашних условиях хотите простым измерителем mm -hmm. что-то измерить это невозможно, тем более. Разные диапазоны частот, которые надо складывать, вычитать, то есть там огромная технология работа, целую. технология. Владимир Николаевич, биостимулятор, вот это что было за такое изобретение, на него был получен патент в этом году? Да. Биостимулятор как раз в, этот, в эти годы начали активно многими производителями и исследователями внедряться полевые устройства, которые воздействуют на организм. Это не защита, это стимуляция. Но мы также сделали стимулятор иммунной и нервной системы, который можно применять в критических условиях. Довести больного до клиники чтобы, при потере большой крови, чтобы он не умер. Или кому-то надо не поспать. Ночку тоже стимулятор этот берешь и ты бодрый. То есть, это поддергивание иммунной системы для того, чтобы она энергию вливала в организм. Но мы, как обычно, шутим, что его носить нужно только... Использовать не более трех раз в течение полугода по 15 mm -hmm. минут. Поэтому mm -hmm, мы yeah. его не стали реализовывать, потому что там это медицинское изделие, по большому счету. Mm -hmm. Еще было такое тестирование, как газоразрядная визуализация короткого. Что это? Я как раз э, встречался в Москве, было представительство короткого лаборатории mm -hmm. по газоразрядной визуализации. Но это аура съемка по пальчикам, аппарат такой специальный, который переводит потенциалы, которые у нас есть на пальце. А мы из, на, известно, что организм mm -hmm. у нас. В нем есть токи, есть сопротивление. вот эти токи сопротивления дают а, отклики на определенные пластины. И а, это программа перерабатывается и а, видится, в общем, аура вокруг человека по ней. Это, можно сказать, диагностика по газоразрядной визуализации, где видны пробои в том mm -hmm. или ином органе по его электромагнитному состоянию, так скажем, mm -hmm. Это, если так просто говорить. А как нейтроник И... к этому? А нейтроник как раз при применении. Вот пробои, например, телефон берешь, у тебя пробой как mm -hmm. раз вот этой оболочки нашей защитной, которая называется там эфирное, астральное mm -hmm. тело, его видно, свечение его. И видно вот по этому снимку, где пробои идут в том или ином органе, а когда применяешь защиту нейтроника, то этого пробоя нет. То есть телефон берешь с защитой, пробоя не видно на этой ауре. Mm -hmm. Вот это как одна из диагностик, которую мы использовали и подтвердили еще раз эффективность нейтроника и по этой методике. Владимир Николаевич, вот еще изобретение лотоса, о котором мы говорили в прежних выпусках, и в этом году было получено еще заключение на него. Лотос предназначен для лечения вирусов гепатита С, мы до этого проводили исследования в первой клинической больнице. Получили эффект хороший, высокий. Потом вот нас судьба вывела на военно-клинический госпиталь имени Бурденко. И мы год проводили испытания также по гепатиту С, по острым гепатитам и по хроническим. И также мы получили отчет, что устройство лотоса это пассивные антенны, по нашей технологии созданное воздействуют на вирусы, стирая их, ну вирус, вирус уходит. Mm -hmm. Перед этим мы же проводили исследование еще в Институте Ивановского вирусологии, где на клеточном уровне показали, mm -hmm. что вирус уходит, и в поколении не, его нет. Вот эту установку мы сделали, потом требовало также введения в оборот, получения регулы но у нас не хватило мощностей для того, чтобы это внедрить в практику. Тем более, что это ну, как бы идет в разрез а, с общим официальным курсом на лечение uh -huh. фармакологии. Ну и вот а, завершающее а, изобретение, да, на сегодня лоза. То есть что это, вот многие обращаются, чем вы проверяете нейтроник? Расскажите, что за лоза, как получили? К нам приехал один из изобретателей Нейман вместе со своим партнером и привез нам устройство и сказал вот у меня разговор такой с ним состоялся. Это устройство показывает эффективность работы нейтроника. Причем говорит мы удостоверились, что нейтроник – одно из самых эффективных средств защиты. И он подарил мне это устройство. Я его запатентовал. В том числе автором я указал Неймана. Ну, патентообладателем себя. Потому что мы это устройство сделали, ввели в промышленный оборот, получили сертификаты в лаборатории, которая делала на производстве, аккредитованном, кстати, на право производства таких изделий. И оно показывает, показывает как раз эффект от поглощения электромагнитной энергии. Там есть в одном из слоев в Материал, который позволяет поглощать. Ну, алюминий, известно, он также поглотитель, отражатель, электромагнитной энергии. Поэтому это достаточно такое хорошее решение, чтобы показать, как вот в реальном времени нейтроник работает. Благодарю вас, Владимир Николаевич. Благодарю вас, дорогие зрители. Оставляйте комментарии, смотрите предыдущие выпуски, изучайте все материалы, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. До свидания.